И всем здарова, ребят, с вами я, Ванёк, и мы с вами продолжаем проходить Sleeping Dogs. Спящие псы. <laughs> по заданиям продолжаем ездить по всяким там разным, так, альтентер не работает. Видимо, что-то надо, альтентер, ну, блин... Основной сюжетку проходим. Эй, Слиппинг дог, социальный центр, недоступен. Пожалуйста, повторите позже. Ага, продолжаем. Игру на на противник, перемещайте центральную кнопку мыши, чтобы поменять цель. Извиняюсь, ребят, я тут просто... Поставщик поп-звезды требует... Э, локфу, приведите наблюдение Ну ладно, так Локфу, локфу, локфу Мне нужен локфу На Левую кнопку На Спешил for мэй boyfriend. For my boyfriend. <laughs> я сделал это специально для моего бойфренда Ага Я, извините, я Эээ Разверить спасщиком звезды тут ну короче и так бежим сюда бежим сюда здесь достранспорту. транспорту автомобиль не выбран ну, не выбран карт катер внедрена пальцы бронирован футбол Тону. Тону, вот хотеть прожить жизнью вашей хотя бы денек да поживешь ты еще моей жизнью а Ну, левостороннее движение, ребята. Я не люблю. Я не люблю, когда так ездят. По левой стороне. Ну, на этой тачке, чё, ребят. А тут авторитет, как в Синтроу, нету. Поэтому... Тут авторитет, как в засет нету. Или в четвертом Синтроу, у меня... Посмотрим, извиняюсь, ребятки. Полицейский, хватит, хорош. Ехать уже за мной. А тут авторитет как Синтроу во всех частях Синтроу нету. Наркоман, вход в притонную фу, инспектор, ты сломай управление камерой наблюдения, но сначала сбавься от бандитов. Блин, тут автонаводки, а тут автопереключения, точнее, с одного противника на другого нету. Тут нету переклю... автопереключения, от наводки тут нету. Если бы мне дали бы тут это... Зубы выбил все этому френку. Сейчас. Ай. Тут навод...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 Девять, девяносто один, шестьдесят, семьдесят и ноль. Девять, правильная цифра. Восемь. А, копии запрещены. Девять восемь шесть ноль и девять восемь шесть один. 9, так, 9 копий запрещены, поэтому... 0, 6, 1. 6, м 1, м Нужно... Ну, не 0, нужно... 2, 9, 7. 9, 7, 9... 9. А, копии запрещены, ну да. 9, 7, 8, 2... Так, а чё было первым? Ну близко. Видите, семь цифр три девять шесть и два девять пять. Два. А, копии запрещены. Да, четыре. Пять. Четыре. Шесть. Семь. С короче, семь. Ну, вы сами видели. Четыре. Три. Два. Четыре. Пять Два А, не, ну Так, не в эту, значит, сторону Значит, три Один Два Ноль Так, девять Ну Четыре Девять, два, ноль Три Два Эмм. Неправим позиции. Значит, 0. 6. 3. Я тут попробую 5 и 2. 2. Последняя. Эм, так, сейчас. Попробуем. Ну. Два. Так. Я буду тут на телефоне записывать ваше позволение, конечно. Так, последнюю цифру. Я буду заметку тут оставлять. Так. Последняя цифра. Два, четыре, один. Девять. Два. Три. Да блин, да у меня памяти на телефоне очень мало. Ну ладно, значит, э, почистим немножечко, почищу немножечко память о телефоне, так, 9, э, 4, э, 1, 4, так, есть, 4, э, 4, так, стоп, сейчас почистим память тут немножко в телеграме. Потому что у меня очень много памяти требуется на телегу. Призыва нет за свое ну, там... Понятно. Так, четыре... 4... Четыре, так... Четыре... ноль... Так... Четыре... И... Два... Ноль... И попробуем тут ноль. Четыре девять. Четыре девять. Пять. Три. А, не, ну, пять. Ладно, пять, семь. Четыре. И тут три. Пять, семь, четыре, три, ну... Пять. Нет, тут нужно пять. Тут нужно три. Четыре, и так, тут... Ноль. Так, а нет, тут ноль. Тут, а тут, наоборот, четыре. Три ноль, эмм, один, три девять, три восемь, а тут может быть вот тут вот 9 надо было, а тут эм, 7 семь, да блин, ну, так, стоп, да блин, ну короче, ну ребят, ну вы поняли то, что надо делать. Тут надо взламывать этот я, а я не могу. Четыре, восемь, девять и пять, пять и восемь нормальные правильные цифры. А тут нужно четыре, м четыре тут, а тут нужно. 7 6 5 Не, не, копии запрещены 4 Запрещены 3 2 А, 5, 2, 8, 4 Ну вот, нормально Посмотрим систему наблюдения Так, а Так, а где А, а, не, ну, блин О, чё, друг, чё с тобой? Друганчик, ты чё? Лёг поспать? Ну, ладно Ай, Гонг ну ч. Так, нас закрыть надо на.. Так. Не. Блин, на конспиративную квартиру надо.. Так. Да блин, как туда залезть-то, блин. Так, нужно на. Настройка, настройки, Игра... Не, не играя управление, а раскладка управления надо. Раскладка управления, так. Управление пешком, так. Сесть в машину. Укрытие из укрытия. Так, альтернативный огонь колес. Мышь. так. Управление машину, так. Стоппи, левый аль, левый контру Так Эр, эр, а, сесть, на с же должно быть. Сесть на С. Ну. На C, на С задание вы вот, смотреть. А что-то так закрыто. А что-то агент Белая Рыба, Конроль Ву. Агент Белая Рыба сообщает... А, не, ну... С триадами связан этот, Джеки Ма, эм, негодяи, Джеки Ма, Псину Глазу Лин, э -э короче, тут можно прочитать все на паузе, я, пожалуй, вам поставил на паузу, ставьте на паузу, ребята, и читайте, что тут было, потому что я, честно говоря, все это читать не особо как бы хочу, Да, блин, да, сесть надо было бы... Не, надо на... на... Да, на бэкспейс надо нажать было бы. О, а чё тут валяется сумочка? Женская сумочка, ага. Или деньги? А, нет, деньги. Я был неправ, извиняюсь. На. А это вот. А это вот реально женская сумка. На. А может быть я так пойду? Просто, ну, без машины, а? Хотя, как оставлять ребят? Оставлять людей без про. На проезжей части буквально Да блин да Йошкин Кошкин Как сесть Отправляй свою карпа корпоратив... Нарко Наркотрак Используй систему наблюдения Не ну короче отправляемся на вот Вот это вот Вот сюда Вот отправляемся сейчас Видимо, будем без э, машинки, потому что я, ну, как бы не хочу на машине ехать, потому что, ну... Тут еще, ребят, тут очень много всяких этих штуковин распространенных. Вот что по типу этого алтаря. Алтарь здоровья, и мне он нужен тоже. Норд-Пойнт, для повышения здоровья осталось найти два. Спасибо, спасибо, спасибо. Массаж-салон, так, массаж, Ты сделал нечто совершенно особенное? No? Ну да, сейчас. Ну, мы сможем улучшить твое самочувствие. You know Природа с Я не понял, как это делать, поэтому я лучше буду так. Я не понял, как маши в машину садиться, поэтому будем лучше так. Прирост авторитет. Ну и что это для меня... Наркотрах или конспиративную квартиру Конс конспиративную квартиру ненавижу я вас движение да тем более я его не понимаю так тут выглядело что-то Эх... Китайская... Только с Америки вернусь. Вот, тут можешь что то купить. Ой, извините. Смотри, девушка. Не... Мне денежки еще нужны, ну на всякие там штукенции, так. Можно быть потом пройти сюда или здесь, или здесь сюда. А. Хорошо. Вот, пожалуйста. Спасибо. Извиняюсь. А! Ты чё упал, парень? Кстати, я реально только заметил. А, это не парень, это женщина. Ну ч ⁇ она упала? Самое странное, что она упала. Почему, наверное, потому что ее переехал кто-то. А кто это был? Разве не я? Я вроде бы ей не переезжал, как бы, как бы, мне кажется. Все мои наблюдения в конспиративной квартирке. Да. На конспиративной квартире. О-о-о-о! А, а, а, а! Это мой телевизор. Те... Да твоюш. Налево. Доса системного влюбления. Так. Централ. Так. Нотчпоинт. Нотчпоинт, point. Point, вот. Парк Лонгфу. Активность Риад. Сейчас, нахуй, и Я остаюсь. Так. Вроде как он, поставщик, или он что-то купил? А, нет, скорее всего, он... реально. Ну что он? А -а -а -а, ну. Enter, ладно тогда. С контрольной точки запустим. Только вот странные вопросы. Ну, не, right <ръ workout> no. не, ну мы сами. А зарестовали, видимо, не того Ну, он что-то им продавал, так? Централ Парк, Notch Point А, это все районы Парк Локфу, так Будем еще с вами смотреть на поставщика Где он? Вот это я нашел преступника вроде бы этот или не он ну ч ⁇ это он был или нет это поставщик или не поставщик так позвоните тен так есть есть контакты так тен позвонить Инспектор Дэн, это С фаном Шенном покончено. По звезде придется найти другого пацанка. Думаю, возьмем их обоих сразу. Согласна. Если хочешь, я по нему могу приблизиться. Мне нужно найти типа, подходящую маскировки. На Вы бы не могли? Понял. Так, полицейский рейтинг на три звезды вырос еще. Не, на две, а точнее, потому что... Ну, Д... ДПСФМ есть. И так, на ТАП можно улучшение что-то посмотреть. Так, смартфон. Потом вот это вот. и это тоже нужно качать как бы. А, полице... это полицейские очки! Я понял, я походу полицейские очки сейчас скачиваю. Очки триады потом будут, когда у меня будет, э, я буду задать триад, значит выполнять, и у меня будет там очки. Ага, можно открыть гардероб. Так, посмотреть, что бы надеть. Надо было бы на тело. Ничего, темно-синий ветров. Ничего. Джинсовая куртка. Пиджак высший класс черная На черном официальная одежда бан бандюка. Футболка носите с честью. Лучше оголенное рок-турне. Left for dead. не Dead. Не, я не... Я не фанат Left 4 Я не... Я не фанал Portal игры бутерброд Team Fortress 2. Я не особо такой фанат, но ну, водолазка Ханг, Су, Ханг плюс Суи. Подделка. Ну ладно, наденем этот. И на, но, на ноги. Мешковатые джинсы, почетные джинсы. Сакс высший класс. большие спортивные штаны. Обувь. Костюм гангстера прошлого. Со специальный бонус ретро триады. Ладно, и это а шляпы... Не шляп, ретро костюмы. Э, Маска Лучидора. Это как Сэнс 123. вспоминать в призрака. свинепризрака. Это, не знаю, это GTA мне вспоминается, когда я смотрел этого. Это Шик Стар Бандита. Это... Кружит голову, а это упаду. Самбрера без блокер. Самбрера, блядь. Ну ладно, нет. Очки. Нет очков. Снежные очки. Очки высший класс. Очки фризки блокерс. Фрикки блокерс. Не, лучше вот это вот, короче, возьмем Часы. Не, часов, кожа печат, без пальцев. Часы. Часы камбрия, watch, подделка. К сожалению, подделка, Ладно, браслеты нет, назад надо. Готовы костюмы тактис формы спецназа, позови мать шоу. Да, да блин, да не нафиг. Не. не, назад надо. Сохраненные костюмы, так, это Ку сохранив внешний вид. Так, ну и на Enter и на на на на на на на на на на на на на на на так стоп надо enter выбрать вот надеть enter так надеть и нас на backspace на backspace ну и все смотрите ребят ну чем ну чем не в детективе под прикрытием ага черные очки не мои спасибо Ой, не, лучше, лучше вообще, конечно, мне кажется, без очков. Потому что, ну, очки, ну, не всем идут. Нет часов, очки. Нету очков, пускай. Так, будет лужку эм, сохранить эм, на, сю на сюда и на backspace, на backspace дважды. Я что-то не заметил, как backspace зажал. Я не могу это перевести, потому как я не знаю корейский, ребята, я реально ведь его не знаю. Так, тут рядом есть задание триады, ну уберем задание триады. Uh, Извините, speak, ты говоришь uh, по-английски? Uh, когда? Uh, В общем, uh, объяснить смогу. А ты. Yeah, I... Да, я. Wait, you... Стой, о чем ты? Oh. А, ха-ха. <laughs> ну yeah. да. Yeah, да, я говорю по-английски. Я так знал, чему I'm помочь? Я еще в Старого Храма. Извиняюсь, ребятки. Звонят в домофон. Кто-то. Не знаю, кто позвонил. Короче, продолжаем с вами играть Старого Храма. Кажется, она была где-то здесь. Про это в Рыжко Кунг-Фу, но я и потерялась. У меня с ориентацией проблема. Да, кажется, я знаю, где, где это... Не это недалеко, могу тебя ride. подвести, ну, И то есть, будет проще, чем объяснить, а... как туда добраться. Okay, ну, ладно, yeah, that... да, это really будет great. здорово. Кстати, меня за Томанда. Или Эми. Так, может, не так-так. Приятно познакомиться с моими. Я Вэй. Телоспитранс, взять машину из гаража, так... Эээ, <chat> ну, блин, ну, интересно, бы мне пожить жизнь хотя бы Ты с Нет, я, немножко ну, чтобы понять свое место в жизни, ну, и всё Не явно как. А? Да нет, But братья. Ага, so uh -huh. ладно, ладно, ладно, ладно. И, ладно. О, и, спасибо. и такие. О, хорошо. Извиняюсь, ребятки, давайте, короче, до следующих встреч. Липин Докс, Покеда вам. Пока пока. Следующих встреч. Увидимся угу. от следующих сериях. Пока пока.